Изморозь. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Ветер северо восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-15, днем -7-12 градусов большой квартире есть место празднику. Просторные планировки и кухни-гостиные в макрорайоне Амград. 990 -66 99 Международная биоклиника. Инновационный многопрофильный медицинский центр. Поликлиника, круглосуточный стационар, хирургия, отделение лечения бесплодия. Медицина будущего для вас. Глазная клиника, Хирургии глаза. Телефон 8 846 310 13 42. Самарскому государственному радиовещанию 95 Приглашаем в увлекательное мультимедийное путешествие от эфира до подкаста 16 декабря слушайте и смотрите в прямом эфире марафон «Время онлайн» В 17.05 на Маяке В 18.06 на Вести ФМ В 19.10 на Радио России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 Самара-24. Так бьется пульс жизни мегаполиса. Самара-24. Здесь хранится его история. Самара-24. Найди себя на ее страницах. Самара-24. Твоя жизнь, записанная на пленку. Доступна ВКонтакте, у мобильных операторов и в крупнейших кабельных сетях региона. Самара-24. Смотри в будущее. Нам вместе есть что обсудить. Радио, которое можно услышать и увидеть. Смотри на всех ресурсах ГТРК «Самара». Радио России. Мы вместе. Доброе утро! Говорит и показывает доктор Мясняков. Ну что, зима, 2 декабря. Ну вот поэтому будем говорить и о влиянии холода на наш организм, позитивном влиянии холода. А мы увидим тут женщин, которые будут нас мотивировать, которые будут обливаться холодной водой, рассказывать, почему они это делают, и поговорим о многом другом. Итак, я вас поздравляю с началом зимы, с самого лучшего времени года. Мы начинаем. Сегодня в программе о самом главном. Вся правда о рыбе. Как часто ее нужно есть, чтобы снизить уровень холестерина и защититься от рака? Почему беременным стоит есть рыбу реже? Что добавить в рыбу при засолке, чтобы избавиться от паразитов? Быть сильным, умным и каким и здоровым быть хочет каждый человек. И ему поможет в этом рыба серебристый хек. Хек! Я салман и все вот лосо лососевые.